Друзья, всем привет! Вы смотрите Форпост, и сегодня репортаж с финальных публичных слушаний по правилам землепользования и застройки Севастополя. Сейчас мы будем говорить про Ленинский район. На мероприятии приехал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Народу много, обстановка пока что довольно спокойная. Началась формальная часть. Давайте начинать работать. Пожалуйста. А, добрый день. Ещенко Андрей Александрович, представитель Ещенко Екатерины Владимировны. Добрый день. Куцмус Александр Васильевич, представитель ООО «Витакса». Представитель Иващенко Виктора Игоревича. Шевченко Валерия Владимировна. Являюсь представителем индивидуального предпринимателя Мочелкина Татьяна Ивановны. Хорошо у нас предприниматели. Лично никто не хочет прийти, но ну, не некоторые приходят, прошу прощения. Все представители отправляют. Я, Я вот это... тоже мог представителей отправить. Сейчас все, кто с представителями, всем откажем. Работаем, Шутка. конечно. Давай. Складывается ощущение, что Михаил Владимирович взял на себя роль модератора. Очень многие вопросы, точнее решения, предложения по некоторым вопросам он озвучивает лично. Советую с Максимом Александровичем и с Максимом Анатольевичем по разным вопросам. Случаи разные, мягко говоря, самые смешные, наверное, за... Все время, которое я присутствовал как корреспондент и оператор на слушаниях, тут и храм на месте помойки построить. Там была помойка, там ну, а, что было вот непонятно. Треугольный участок. Это да, треугольный. Есть. Чтобы вы понимали, да, там было ну, более 400 тысяч вложено мы это все. Оформили. Вот у нас просьба огромная, для, чтобы мы как-то эти все моменты документально завершили, чтобы мы изменили вид разрешенного использования СОС-4 на ОС-3, то есть здравоохранение на религиозную деятельность. И аптек налепить на 200 метров дороги, когда уже там, допустим, возле Пятой городской больницы есть две аптеки. Хотят еще две построить. Да, у вас уже есть аптека? Нет, здесь нет. Но она буквально в этой же зоне. Но зачем в зоне зеленых насаждений? Там сосны растут прекрасные. Естественно, есть там и стандартные предложения перевода назначения земли из зоны G1, садовая застройка в G2. Есть и некоторые предложения по изменению этажности застройки. Хорошо, что не центр города. Там на остриках предлагают. Есть и предложения по пятому километру, но случаев действительно таких разных, смешных, очень много. Всего не перескажешь, сейчас приведу вам несколько видео. Шихова Елена Николаевна, многодетная мать, шестеро детей. Два участка были куплены у меня по шесть соток, Репина 20. С пятнадцатого года в собственности, вот в кадастровые номера все есть. Назначение земли же ЖС. 8 лет не можем получить разрешение на строительство. Предлагается ваши земельные участки изъять с компенсацией вам, соответствующей их стоимости. Ну, как вариант, может быть, рассмотреть вариант обмена еще. Но там действительно это придомовая территория, и там даже строительство и проживание, вот, теоретическое, крайне некомфортное, абсолютно, я не понимаю, чем... Как бы, ну, вы, понимаете, вы же видели, не, когда покупали нет, Я понимаю, но среднеэтажную застройку Можно было сделать, у меня столько детей Вы понимаете? Два земельных участка на да. 1200 квадратных метров Между двумя домами вы хотите Пятиэтажными построить еще один дом Ну, Малоэтажный можно поставить 3-4 этажа, ну, правильно? Но это придомовая так... территория Давайте... Как предподомая, если она у меня узаконенная? Ну, но... ну, зачем вам? У вас, ну, гражданская война начнется Два ваших дома, там, которых во дворе вы хотите построиться ну, точно будут несчастливы ну, вы понимаете, если обмен рассматривать, это где-то будет, я даже не представляю. Нет, ну это же вопрос переговоров. Является арендатором земельных участков, расположенных по улице Руднева 2Б. Данные земельные участки включены в зону П-3, тогда как смежный с ним земельный участок, это магазин «Фуршет» на улице Руднева, он включен в зону ОД-6. Соответственно, учитывая целевое назначение земельного участка, предоставлено право аренды индивидуальному предпринимателю, просим изменить зону П3 на зону ОД-6. Проблем нет? Да. Спасибо угу. большое. А можно еще один вопрос? Да. Есть ли возможность включить в зону ОД-6 в условно разрешенные виды или желательно в основные? Строительство э, многоквартирных домов. Нет, нет. Вот. с этого и надо было начинать. Нет, Это нет. нас устраивает Это до Д6. Спасибо. Здравствуйте, Зинченко Снежана Игоревна, правообладатель э, многоквартирного жилого дома и одновременно представитель правообладателей на проспекте генерала Острякова 192Б 6 и 192 б 7. Значит, земельные участки сформированы, по проекту ПЗЗ почему-то включены в ОД. А почему ОД? Жилые Потому дома. что э, у вас там еще и торговый центр пристроен прямо к жилым домам. И фактически разрешение было выдано на строительство торгового, торгового центра. Так? Нет, Максим Александрович, напоминаю, да. э, действительно объекты построены с 2003 года до 2011. Два было отдельных земельных участка. Один участок был под строительство торгового центра, а другой земельный участок был под строительство нескольких пусковых комплексов многоквартирных домов. Они введены в эксплуатацию при Украине, введены именно жилыми домами, ведь по Украине это и были многоквартирные. Поэтому в России мы приводили в соответствие, меняли на многоквартирные, но, как бы, я так понимаю, две зоны невозможно установить, нас бы тоже ОД устроило. Я Хорошо, Снежана ну с учетом прав, которые установлены в рамках судебного разбирательства на земельный участок, тогда зону, вот, которая имеет вид разрешенного использования МКД, тогда комиссионно рассмотрим и Максим примем Александр, решение. две зоны это недопустимо, да, для того, чтобы... Нет, две зоны не может быть в границах одного земельного участка, это недопустимо. Да, конечно, не очень там здорово вы все настроили. Друзья, финальные слушания по правилам землепользования и застройки закончены. Этап публичных слушаний для данного документа завершен, но работа не останавливается. Естественно, будет запускаться механизм по комиссиям, по всему тому, что обещали комиссионно рассмотреть в целом в Севастополе. И будут вызываться правообладатели, владельцы земельных участков и домов или других объектов, построенных на них. Полагаю, что власти будут максимально идти навстречу. Но там, где явный беспредел, там в лучшем случае механизм выкупа будет запускаться. Поэтому если вы имеете хотя бы небольшую неуверенность в плане того, что земля, на которой вы построили дом, или сделали магазин, или выполнили еще какую-либо застройку, подумайте хорошенько. Подготовьтесь либо к процедуре выкупа, либо же к тому, чтобы просто переехать. Добрый такой совет. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь. Такими были репортажи с публичных слушаний по правилам землепользования и застройки Севастополя. Всего доброго.